Поморочи меня! Все дни веселиться, не от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед Мы соседи, соседями не знали и не верили себе. Да, Чего мы не вы глуны, не не не глуны, не глуны, не глуны, не глуны, не глуны, не стоят Опускайте. опускаем сейчас привет сотрудника опустим дождите сотрудников полиции сотрудников полиции Передаю большой привет всем тем, э, кто недавно получил пиздель. Я с вами, братья. Не стр ⁇ получить пиздец. Ну, как бы нормально. Жаль, жалко жуп потерял. Сейчас похож на пирата. А так, что еще сказать? Ну, он был больше, дура, набитая, маргариновая. Вот такая хрустая килограмм 120. И то я ему в прыжке нормально зарядил, ребят. Я вам честно говорю. Ну, мы там... видим, мы видим. Вот. Тебе ставить где-то, да? Да, по очереди, то быстро. Третий дубль за ВДВ Санта-Мария. Надо брой поправь, а то сейчас расползутся все Нет, подожди. Да ты не можешь такого быть, чтобы я не сломал. Другой, другой, блядь. Давай, давай другой, блядь. Давай. Это какой-то не вообще. Фоткать. Ну я фоткаю. Циферки. Это видео. Где ты видишь? Uh, uh, fuck I don't have like any muscle. Stop smart you can't do Поломой люком, пацаны, как делать, чё там, пацаны? Потихонечку тоже нормально. Что нового у вас? Да ничего особого, у тебя что? то как дома вообще, Окей. все нормально? отлично? Да, ты... да. Да. да. ничего, тоже потихонечку. Причем здесь холодно, да? Давайте отойдем О, здесь нормально, <essere>? да? да? Пацаны, тендерная биржа, это реальная тема. Ошалейт. Он сейчас открыт двери и уезжает, что ли? Ошелейте. Вот даун. Ты едешь, или нет, блядь, сейчас...